Я хочу купить себе трехмоторный дельтаплан, Что плетать быстрее мухи в магазин Универса. Мне ничего не надо, Лишь только дельтаплан. Ничего не надо. Мне ничего не надо, лишь только самосвал, мне ничего не надо, лишь только самоосвал. Я хочу купить себе трехэтажный небоскреб, чтобы пить себе на крыше. Голову придет Мне ничего Не надо Лишь только не Такая вот, такая залихватская песня, с нее мы начали, это была группа автоматической удовлетворителей.